Когда-то он торговал духами, играл в футбол и даже участвовал в Олимпийских играх. Перед тем, как стать известным, он перепробовал кучу вариантов, но в итоге обрел себя как актер и сорвал большой куш, став героем наших дней, по типу Шварценеггера или Брюса Ли. Неповторимый Джейсон Стейтем сегодня на канале «Живая сталь». То, что в будущем Джейсон станет актером, в детстве никто бы и не подумал. С ранних лет юному Стейтему прививали любовь и закалку к спорту, так как его отец в прошлом занимался боксом и гимнастикой, а старший брат Джейсона часто отрабатывал на нем свои приемчики, так что будущий перевозчик выступал в качестве боксерской груши. Сам Джейсон, кроме боевых искусств, увлекался также футболом, но его любимым видом спорта стало плавание, в котором будущий актер достиг немалых успехов. Джейсон Стэйтем более 10 лет состоял в национальной сборной Великобритании лизируясь на прыжках в воду. В 1988 году он даже участвовал в Олимпийских играх в Сеуле. Но когда профессиональный спорт перестал интересовать парня, а такое часто случается, он нашел для себя занятие, которое могло приносить немалую прибыль. Будущий актер продавал парфюмерию и недорогую бижутерию. в Англии. мою руку. Однажды, когда тот занимался в бассейне, его заметил рекламный агент фирмы Томми Хилфигер. Джейсона пригласили рекламировать брендовые джинсы. В результате будущий актер некоторое время поработал в модельном бизнесе, и хотя он завязал с профессиональным спортом, в будущем он, конечно же, продолжал поддерживать свою физическую форму, в противном случае не стать ему звездой боевиков. В следующий раз это будут твои яйца, друг. Давайте познакомимся с его принципами тренировок поближе. Остановимся на особенностях тренировочного процесса и питания. Первое. Никаких повторов. За весь шестидневный цикл я ни разу не повторяю одно и то же упражнение дважды. Каждый тренировочный день представляет собой совершенно разный комплекс нагрузок. Разумеется, рано или поздно упражнения начинают повторяться, но чтобы повторилась целая тренировка, такого не было никогда. Второе. Все записывать. Повторы, вес и время всех упражнений идут под запись в тренировочный дневник. Далее проводится анализ этих данных, который позволяет понять, насколько нужно нужно в дальнейшем увеличить или уменьшить вес или интенсивность упражнения если вы хотите стать быстрее сильнее и здоровее то должны отслеживать свой прогресс понимание прогресса в упражнениях это пожалуй главная цель любой моей тренировки Третье. важность настроя во время тренировки вы должны отключать все эмоции занятия преследуют лишь одну цель победить если ты пришел тренироваться тренируйся твое тело подобно куску динамита ты можешь точить его как карандаш неделями и никогда не добьешься результатов но достаточно одного удара молотом и ты взорвешь свое тело ну серьезно вам достаточно тяжело позаниматься в течение 40 минут и результаты не заставят себя ждать четвертое вплетение в тренировочную программу элементов единоборств джейсон стейтем фанат смешанных единоборств и зная это его тренер любит вплетать в обычную тренировку боевые элементы бой с тенью отработка ударов руками и ногами в погруше и мешкам с песком удары в прыжке и другие упражнения помогают поддерживать тонус тренировки и разогревать мышцы хотя непосредственно на тренировку боевых качеств джейсона они мало влияют Пятое активное использование упражнений с весом своего тела Прыжки с махами рук в стороны, отжимания, прыжки с обхватом ног, запрыгивание на скамью, ключ к упражнениям, взрывное исполнение. Например, во время отжиманий я очень медленно опускаю тело, а затем бах, резко выпрямляю руки. Диета Джейсона Стейтема отвечает принципам здорового, натурального питания и основывается на трех базовых правилах: первое никакого сахара и мучных изделий. Исключаются хлеб и макароны, так же как и любые сладости. По словам Джейсона, это всегда самая сложная часть диеты. Второе. Если что-то лезет в твою глотку, запиши это на бумаге с дневником тренировок, Джейсон Стейтем ведет подробный дневник своего питания, записывая туда состав всех своих приемов пищи, включая даже воду. Это позволяет держать диету под контролем. Третье. Разделение калорий. Здесь Джейсон придерживается старого, как мир, спортивного рецепта. Деление дневного рациона на 5-6 небольших приемов пищи. Состав еды тоже не удивляет. Яичные белки, овощи, нежирное мясо, рыба, орехи и протеиновые коктейли. И все это укладывается в лимит на 2500 калорий. Кинематографическая биография Джейсона Стейтема началась внезапно. Владелец бренда Томми Хилфигер решил выгодно вложить капиталы и взялся продюсировать дебютный фильм Гая Ричи «Карты деньги два ствола». Прочитав сценарий, бизнесмен вспомнил о Джейсоне и порекомендовал актера британскому режиссеру. Еще больший интерес к личности парня, рекламировавшего джинсы, у Гая Ричи появился, когда режиссер узнал об опыте работы Джейсона в уличной торговле. Позже Стейтем рассказал, что кинорежиссер дал задание заставить покупателей приобрести бижутерию, выдав вещь за золото. Буду следующий актер справился блестяще. Более того, виртуозно отказался принять проданные побрякушки назад. Выдержав этот экзамен, Джейсон Стейтем получил роль в культовой картине. С этого момента началась кинокарьера Джейсона, который в будущем из картины в картину представал примерно в одном и том же образе. Смотреть на Стейтема на большом экране — одно удовольствие. Перечень его работ уже можно считать классикой боевиков. Здесь и легендарный перевозчик Люка Бессона, и работы вместе с Гаем Ричи, знаменитый Большой Куш, и участие во франшизах Форсаж и неудержимый все это и многие другие роли – достояние актера для ценителей такого кино. Ко всему прочему, он настоящий сердцеед, который не так давно стал отцом и с головой ушел в семейную жизнь со своей супругой, моделью Роузи Хантингтон-Уайтли. Будьте уверены, что в скором времени на экранах его брутальная лысина появится еще не раз. Новые форсажи активно снимаются, новые боевики выходят за завидной регулярностью. А где есть спрос, есть и стейтом. Спасибо за просмотр и подписку. Не забывайте посетить наш паблик «Живая сталь», где вы всегда сможете получить помощь в вопросах железа от лучших спортсменов России и мира. Всем счастливо!